Представим, что Алиса отправилась на 50 тысяч лет назад, чтобы найти своего далекого предка Боба. До этого времени человеческая культура была относительно бесхитростной. Использовались те же примитивные каменные орудия, которые оставались в неизменном виде на протяжении тысяч лет. Но где-то в районе 50 тысяч лет назад произошло нечто интересное, и никто точно не знает почему. Начался внезапный бурный рост иных культурных артефактов, таких как музыкальные инструменты, новое орудия и другие формы творческого самовыражения. Люди выработали способность выражать свои внутренние мысли. Они начали общаться с помощью языка. Итак, Алиса начинает свои поиски с попытки найти воду. Она знает, что популяции людей и животных склонны к миграции по течению вдоль рек, являющихся живительными каналами экосистем. Со временем ей попадается интересный знак отпечаток руки Боба. Этот знак содержит очень немного информации, только то, что он был здесь и, возможно, вернется. Алиса знает, что Боб столь же умен, он может общаться с помощью голоса, пока его культура еще не выработала способность читать и писать на их родном языке. В те времена универсальной письменностью было рисование, поэтому она находит природные материалы поблизости, чтобы нарисовать ему картинку на случай, если он вернется. Она рисует животных, за которыми следует, в надежде, что это позволит определить направление, в котором она собирается идти. Наши предки использовали природный материал для создания живописных образов в своей действительности. Это настоящие наскальные рисунки примерно 30 тысяч тысячелетней давности, которые были найдены глубоко в пещере Шаве во Франции. Похожие изображения найдены также в пещерах Испании. Обычной тематикой для исторических рисунков были животные и человеческие ладони. Возможно, их оставляли в качестве подписей, историй или для ритуальных обрядов. Когда Бог вернется к водопаду, он найдет ее рисунки и направится вдоль реки, туда, где, как он считает, она может находиться. Но, добравшись до места, он не находит ее. И, несмотря на это, он находит знаки об ее пребывании здесь. Он решает нарисовать ей картинку для объяснения того, куда он намеревается отправиться, то есть на полпути вдоль реки по направлению заходящего солнца. У него не так уж много времени для рисования, так как наступает ночь, поэтому ему нужен способ быстрой визуализации его сообщения. Немного подумав, он понимает, что его сообщение содержит только три отдельных задуманных объекта: Середина, река, запад. Так что он решает использовать упрощенные рисунки для их изображения. Для реки он рисует символ, похожий на ее настоящую форму. Это называется пиктограммами. Рисунки, которые похожи на физические формы объектов, которые они обозначают. Пиктограммы – важный шаг в развитии письменности. Это ритуальная каменная табличка, найденная в Египте. Она датируется старше тысяч лет до нашей эры. Окружающие рисунки показывают борьбу между цивилизованными людьми и свирепыми дикими животными. Однако трудно изобразить рисунок абстрактного понятия. К примеру, спокойный, старый, опасный или середина, как в случае Боба. Для этого он рисует линию с прямоугольником посередине, что означает «на полпути». Это называется диаграммой или схематичным изображением абстрактного понятия. Вот пример такого же символа на древней китайской бронзовой табличке. Для понятия «запад» он решает изобразить заходящее солнце. Теперь он делает кое-что интересное. Он объединяет отдельные символы и изменяет их значение, создавая сообщение. Значение плюс значение равно новому значению. Он оставляет сообщение, надеясь, что Алиса найдет его. Некоторые самые ранние признаки объединения символов были найдены в Древней Месопотамии, на территории современного Ирака. Это родина Шумеров. Это колыбель многих цивилизаций Древнего мира. Здесь же найдены глиняные расчетные таблички, которые являются древнейшими письменными документами из когда-либо найденных. Некоторые датируются ранее, 3000 года до нашей эры. Прямоугольные таблички хранили записи о платежах за скот, о перегонке скота на пастбище к пастухам, а также о передаче скота в качестве подарка. Заметим, что вместо изображения 10 рисунков овцы, они рисовали символ, обозначающий 10, используя небольшие отметки, и еще один символ, обозначающий овцу или осла что просто, просто значит 10 овец. Это называют протописьменность. Наконец, Алиса вернулась к истоку реки и нашла сообщение Боба. Она правильно понимает его значение. На полпути, запад, вниз по реке. Поэтому она идет вниз по течению, в сторону заходящего солнца, и, очевидно, в скором времени они встречаются. Через некоторое время Бог учится говорить на языке Алисы, что позволяет им использовать один и тот же устный язык для разговора и обмена понятиями и идеями. Это подсказывает им идею. Источник более значительного письменного языка. Он начинает с чего-то очень простого — написания ее имени. Она отделяет звук от рисунка. Для ее имени Алиса, Алиса, Алиса. Она объединяет математический символ для А и изображения лисы. Алиса, Алиса, Алиса. Заметим, что ее имя никак не изменило отдельные символы. Звук плюс звук получается новое значение. Это называют принципом Ребуса. Замечательный пример был найден в Египте, вдоль реки Нил. Датированный примерно три тысячи сотым годом до нашей эры, он содержит некоторые наиболее ранние зачатки иероглифов, из найденных до сих пор. Табличка Нормера изображает египетского фараона Нормера. На обратной стороне можно видеть его слева от преклонившего колени пленника, который вот-вот будет убит Нормером, который, как видно, возвышается с короной на голове. То, что мы ищем, находится на обратной стороне. Между двумя головами браменов, сверху, находится надпись его имени. Оно написано как рыба и зубило, что произносится как нар-мер. Мер, нар-мер. Два звука, отделенные от картинок, вместе дают новое значение. Один из ключевых этапов развития в истории письменности. Но прежде чем они смогли продвинуться к тому, что мы называем алфавитом, кое-что должно было случиться. Им нужно было экономить время.